Где твой донат? Сейчас посмотрим. Где твой донат на покушать? Ну-ка, погоди. Э! Сколько? Сколько? Погоди, погоди, ребята, извините, пожалуйста. Вот нереально вопрос сколько у меня 77 рублей там было ты сколько там задонил ты там до соло 1 скина 100 спасибо я понял это кто все вопросы не ко мне 9 погоди погоди фиш, ты, ты гений автоматом просто мне донат не отобразил и какой, донат не отобразил молодец я могу сказать спасибо за сотку фиш Наш, они а, не, не, не на то что вы подумали фишкин сейчас ща, фокус какие фокусы скиллов Скилловчика убил да ты тут всегда он на чудо извините ребят извините я я все я я пошел отсюда карный птя, фиш, бабай! Я только что чуть коня от счастья не двинул. Вот скажи мне, вот скажи мне, фиш, сколько у тебя денег там? Я чуть сейчас идем, видишь? Я только что выпил где-то и не знаю четверть бутылки лимонады литровый от счастья. Ля, я богатый. Как? Что? Как? Почему? -мо, -мо <с> Ну все, у нас топ-донатер сменился. -мо, Я только сейчас это заметил, я кони чуть не двинул. Я сейчас реально чуть не откинулся. Фиш, спасибо тебе огромное, я прям не знаю. Я весь твой, Фиш. Можешь меня забирать, я всегда в твоем распоряжении, и ты можешь, я не знаю. Что со мной? Пушки, <связь> привет. Делай со мной что хочешь. Ч ⁇ хочешь делать со мной фиш? Вот реально. <связь> Я тебе разрешаю все с собой делать. <связь> Какие 450? 250? У меня, кстати, задержка почему-то надо, надо стоит Я не понимаю почему. Я тебе разрешаю с собой все делать со мной. Вот, делать что хочешь со мной. Вот реально. Кош канал мы забирай к чертям. Вот я вс ⁇ Нет, пока она опустил, конечно. Фюшкина... Да, реально. За донат отдаю еще рабство. Это так фишка и у нас 10 рублей. Майн начал, да. Так я играю в Майн, как бы. Ты че? Да дайте мне в блокпост поиграть. Вы мне собли пошли от счастья. Делайте со мной чуха. Хочешь, делайте, что хочешь, фиш. Я могу себе вместо работать, где-то там работаешь. Один кад, можно тебе купить как работа за один к нет. Вот фишу можно найти нельзя. За один косарь я не знаю что. Он еще доначит. Я просто восхитён на это он еще задонил, понимаю. Или кто это донил, я не знаю. Скорее всего это он опять задонил. его первый какус. Скажите мне, вчера не смог сыграть? Да ничего страшного. Вот скажи мне, эти деньги некуда тратить. Блин, где-то дошел даже нахрен надо. Я хоть донат прочитаю, или пройдет выспиться у меня, я не знаю. Всем привет, дорогие друзья! С вами снова я Рыбный Супик, и я надеюсь, вы досмотрели до этого момента. Вот, сегодня вышло такое, ну, необычное видео у меня на канале. Вот, друзья, что я могу сказать вам? Делайте контент по игре, и это вам принесет когда-нибудь плоды. Всем удачи, всем пока.